Всем привет! Сегодня поговорим об альтернативах большой тройки. Откуда вообще возник такой вопрос? Дело в том, что в тройку в управленческий консалтинг идут люди с аналитическим складом ума, такие подготовленные технарии. Который очень круто умеет структурировать сложные процессы, разбивать э, трудные бизнес-задачи на мелкие и круто с ними справляться. Но проблема в том, что эти самые крутые э, бизнес-аналитики, когда выбирают, куда идти работать, часто руководствуются эмоциями. Поводом для этого видео послужила моя переписка с нашим выпускником очень сильным парнем, который в то же время завалил финальный раунд в одной из компаний большой тройки. Понятно, что человек очень здорово соображает и устроится в другую компанию с успехом и сможет построить себе крутую карьеру. Проблем с этим не будет. Вопрос в другом, что он мне написал. Последние полтора-два года он даже не рассматривал никаких альтернатив этой компании большой тройки, то есть он даже не знает, из чего выбирать. И вот это меня смутило. Человек, обладающий таким крутым умом и таким аналитическим складом мышления, при этом подавал документы в одну компанию и думал о работе только в ней, не рассматривая альтернативы. Очевидно, такое решение вызвано эмоциями, эмоциональным отношением к компании, а явно не анализом всех ее преимуществ и недостатков. Что печально, поскольку принимать решения на эмоциях в отношении карьеры бывает очень тяжело, можно очень сильно огорчиться. Так вот. Моя цель сегодня – постараться привнести аналитику в решение о том, в какой компании пойти работать. Давайте подумаем, зачем люди идут работать в тройку. Давайте напишем Big Three: McKinsey, Bain, BCG. Ну это, очевидно, бренд. Ну, конечно. Круто работать в компании «Большой Тройки», это здорово выглядит на резюме, и потом куда угодно возьмут. Ну, как бы такое так, во здесь считать. Потом, зарплата. Еще бы, почему бы не получать больше всех на рынке, 300 тысяч рублей, 500 тысяч рублей, в общем, жить припивающе. Потом, э, крутая команда. Возможность работать с умнейшими людьми и у них учиться. Четвертая причина – международный опыт. Идешь работать в крутую международную компанию, едешь работать в другие офисы, набираешься международного опыта, а потом идешь работать в другие страны. Прекрасно, правда? И пятый пункт – это навыки для предпринимательство. Часто к нам приходят люди, говорят, ну вот я хочу прокачаться сейчас, поработать в Большой Тройке, чтобы потом стать предпринимателем. Видите, Большая Тройка — это школа предпринимателей, правда? Во всяком случае так говорят. А теперь давайте подумаем, какие есть альтернативы в каждом из этих буллетов. Дело в том, что, конечно, тройка Компании Большой Тройки отличное место с точки зрения сочетания булетов, но при этом все равно они не самые лучшие возможность в каждом из них. Именно, например, с точки зрения бренда. Если вы хотите работать в крутых современных компаниях и хотите, чтобы ваша земля ценилась, Особенно, если вас интересует технологический сектор, то, скорее всего, вам все-таки нужно не в тройку идти. Потому что в тройку вы будете хорошим стратегом. Если вас интересует, например, продукт менеджмент или современные технологии, то это, скорее, Яндекс. Куда также берут аналитиков. Или тот же IBM, IX. Другие компании тоже сюда подойдут, но вот на этих я бы заострил внимание. Зарплата. Да, в консалтинге в тройке много платят, но при этом в других компаниях консалтинговых сейчас платят не меньше. А вот, например, в банках, банки платят даже больше. И, собственно, туда часто и уходят э, консультанты из тройки. Поэтому, если вы хотите зарабатывать больше, то есть смысл идти, например, в банки. Крутая команда. Да, в McKinsey работают крутые люди, да, в BCG и Bainy работают крутые люди, но при этом э, бывает, что команда вам не подходит, бывает, что вы не супер как можете сработаться с ними, и это абсолютно нормально. Но, кроме того, вы можете найти подходящую вам команду и в других компаниях. Например, мне очень сильно понравилась команда Оливера Ваймана. Там очень крутые ребята работают, и когда я у них собеседовался, мне прям реально хотелось а, дальше с ними работать. Сюда же можно добавить, например, и а, Роланд Бергер. И тот же Strategy End. Международный опыт. Все думают, ну я сейчас пойду работать в большую тройку, буду ездить в разные страны, в разные офисы, и, соответственно, наберусь опыта, а потом уеду из России. Прекрасный план, но работает он редко, потому что большинство консультантов тройки работают в Москве, ну, в лучшем случае в СНГ, и явно не едут в другие офисы на проекты. Ехать в другой офис на проект это примерно так же непросто, как попасть э, с улицы, скажем так, в тройку. При этом есть команды, есть компании, где это сделать проще. Например, тот же Partners in Performance или тот же Roland Berger. Бергер вообще немецкая компания, у них огромные связи с Германией. И поехать работать на проект в Германию сильно легче из роландбергера чем из э, того же BCG. Навыки предпринимательства. Казалось бы, тройка колыбель предпринимателей. Но как бы не так. На самом деле в тройке хорошо учат, э, как быть стратегом. В принципе, это есть некий навык э, SEO. Но при этом SEO все-таки требует еще и какую-то исполнительную функцию, тогда как в консалтинге не учат исполнение, учат именно просто стратегии. А предпринимательство — это в принципе не тема консалтинга, просто потому что предпринимательство — это про что-то мелкое, про что-то начинающее, про стартапы. У стартапов нет денег и нет возможности звать к себе консультантов. Но при этом есть компании, которые работают в ситуациях, похожих на стартап. Это, например, тот же Strategy End — Это ребята как раз бывшие консультанты тройки, которые сейчас помогают крупным компаниям устраивать небольшие стартапы в рамках корпораций. И, собственно, строят их с нуля вплоть до э, организации полноценной работы, вплоть до получения прибыли. Поэтому, наверное, если бы человек шел э, в консалтинг, чтобы стать предпринимателем, то я бы посоветовал пойти в Stratagent, а вовсе не в тройку. К чему это все говорю? Я это говорю к тому, что есть много альтернатив работе в тройке. И когда вы решаете, куда пойти работать, есть смысл принимать решения на основе аналитики. Вы все-таки бизнес-аналитики, правильно? А не на основе эмоций. Возникает вопрос, ну окей, откуда нам взять данные? Ведь аналитика это про данные, а то, что ты нам здесь рассказал, ну это совсем немного. Согласен. Но мы как раз поможем решить вам эту проблему. Потому что в ближайшее время мы будем снимать э, серию интервью с людьми из всех вот этих компаний. И из других компаний тоже. Здесь перечислена лишь небольшая выборка. Чтобы вы сами могли посмотреть, собрать информацию и сделать для себя выводы на основе этой информации. Чтобы вы могли принимать решения не на эмоциях, а на данных, которые мы постараемся вам помочь собрать. На сегодня на этом все. Лайкайте, подписывайтесь на наш канал, делитесь видео с тем, кому это может быть интересно. И еще, если вам неохота все это слушать, и вы хотите просто взять и прочитать, заходите на наш сайт, там будет вся информация. До следующего раза, всем пока!